Согласно статистике, только небольшой процент из вас, которые смотрят наши видео, действительно подписаны. Если вы еще не подписаны и вам нравится то, что вы видите, подумайте о том, чтобы нажать кнопку «Подписаться». Это поможет алгоритму YouTube в продвижении большего количества наших материалов о психическом здоровье для большего количества людей. Привет, посетители канала Немиркин! Добро пожаловать на очередное видео! Вы суетливы или, может быть, крутите волосы или ковыряетесь в коже? Знаете ли вы, что эти привычки могут быть вызваны беспокойством? Как проявляется беспокойство, может выражаться по-разному, даже так, как мы не всегда ассоциировать с тревогой, что может затруднить ее идентификацию вначале. Она может проявляться как привычка, которая была у вас с детства, поэтому вы воспринимаете ее как нечто обычное. Или это может быть что-то, что вы подхватили по дороге, и вы стали воспринимать это как норму. Вот 8 привычек, о которых вы, возможно, не знали, могут быть вызваны тревогой. Номер один – крутить волосы. Крутите ли вы волосы? Для большинства людей кручение волос воспринимается как невинное действие, которое некоторые люди делают по рассеянности. И это даже может показаться милым. Но в некоторых случаях вращение волос может быть признаком беспокойства. Согласно Healthline, закручивание волос может быть вызвано тревогой и может быть симптомом тревожного расстройства. В интервью Psych2Go доктор Мэриэн Терминелла, клинический психолог, сказала, что кручение волос может быть способом направить избыток энергии в занятия, которое не выглядит как реакцию тревоги для посторонних. Это, в свою очередь, помогает человеку уменьшить свою тревогу, потому что они чувствуют, что их тревога замаскирована. И поэтому они не так стесняются себя. Второе – ковыряние в коже. Еще одна бессознательная привычка, о которой многие не задумываются – это ковыряние в коже. Однако в некоторых случаях это может быть привычкой, вызванной беспокойством. По данным WebMD, выяснилось, что вы можете снять стресс и тревогу, повторяя ковыряние в коже. Может выработать привычку. Такое ковыряние кожи может перерасти в расстройство, называемое экскреацией, если делать это чрезмерно. По словам доктора Терминелла, некоторые виды ковыряния кожи, например, шелушение кожи на пальце, могут быть явным признаком тревоги. Но другие, такие как ковыряние вокруг ногтевого ложа, которые более незаметны, могут остаться незамеченными. Номер три. Мечтательность или умственное отстранение. Вы когда-нибудь решали сделать перерыв в мечтаниях только для того, чтобы обнаружить, что вы провели несколько часов, глядя в окно. Хотя дневная мечтательность не является чем-то плохим по своей сути, она может стать неприятной, когда ее слишком много и не позволяет вернуться к реальности или мешает выполнению повседневных задач. Если такое случается, это может быть признаком дезадаптивной дневной мечты, которая может быть вызвана тревогой. В исследовании, проведенном в 2020 году, компанией Curies о дезадаптивной дневной мечтательности было обнаружено, что существует связь между дезадаптивной дневной мечтательностью и генерализованным тревожным расстройством. В исследовании говорится, что дезадаптивная дневная мечтательность может возникать как способ ухода от реальности и тревоги и почувствовать себя в безопасности в воображаемом месте. А общее тревожное расстройство может развиться из-за неспособности управлять этими дневными мечтами и их изучением. Был сделан вывод, что ГЭТ является коморбидным с дезадаптивной дневной мечтательностью. Номер 4. ерзание или игра с чем-то. Часто ли вы обнаруживаете, что играете с первой вещью? Что попадается под руку во время стресса? Когда мы видим, как другие люди играют с чем-то в своих руках, например, постукивают карандашом в классе, мы думаем, что они ведут себя неуважительно. Но для некоторых людей это способ направить избыток энергии и беспокойства, которые они испытывают. Курение иногда попадает в эту категорию суетливости. Оно позволяет людям делать глубокие вдохи, что может успокоить беспокойство, и подобно тому, как диафрагмальное дыхание помогает расслабиться. Доктор Дибора Эр, Глазофер, профессор клинической медицинской психологии, определяет эту суетливость как раздражительность, которая также может проявляться как раздражительность, дрожь или трепет, что может быть более заметно для посторонних, чем самому тревожному человеку. Номер пять – слишком много или слишком мало спит. Иногда слишком мало или слишком много сна может быть признаком тревоги, так как люди могут использовать сон как способ избежать тревоги. Хотя сон – это способ взять паузу или отдохнуть от тревоги. Недостаточное количество ночного сна из-за тревоги может означать, что тревога слишком сильна, чтобы позволить вам отдохнуть. По данным Фонда сна, онлайн-источника информации о сне, существует связь между циклом сна и беспокойством. Исследования показали, что беспокойство может влиять на сон с быстрым движением глаз, провоцируя тревожные сны и вызывать нарушение сна. Кошмары, вызванные тревогой, могут усиливать негативные ассоциации и страх перед сном может возникнуть порочный круг между беспокойством и недостатком сна, так как беспокойство может привести к нарушению сна, что приводит к еще большему беспокойству. Номер 6. Слишком много сидеть в социальных сетях. Сидеть в социальных сетях часами или несколько дней подряд также может быть признаком тревоги. Как и некоторые другие перечисленные привычки, социальные сети дают нам возможность убежать от стресса и триггеров тревоги, заняв свой ум чем-то другим. Например, просмотр фотографий кошек в социальных сетях может отвлечь вас от беспокойства и может стать механизмом преодоления, чтобы справиться с чрезмерной тревогой. Номер 7. Говорить слишком много или слишком мало или спорить. Правда в том, что некоторые люди, которые могут много говорить, перегружены в социальной ситуации или они не могут выносить тишину, поэтому они начинают говорить, чтобы снять это беспокойство. Молчание может свидетельствовать о тревоге, потому что они не знают, что сказать. Начало спора также может быть признаком тревоги, потому что они могут обвинить в завершении разговора на другого человека и смогут избежать этого. На самом деле человек очень встревожен и подавлен. Но вместо того, чтобы дать людям это понять, зачинщик спора хочет, чтобы, чтобы люди считали их придурками. И номер восемь – забывчивость и отсутствие концентрации. Память и концентрация страдают от высокого уровня тревожности. Если кто-то постоянно забывает или постоянно просит повторить, потому что не концентрируется или упускает детали того, что вы сказали, и вы думаете про себя, что им все равно, что вы говорите, или что они не слушают то, что вы говорите, это может быть беспокойством. Может быть, этот человек настолько погружен в свои мысли о том, о том, что их беспокоит, что они не присутствуют, и поэтому они кажутся невнимательными, как будто им наплевать на людей, которые с ними разговаривают, Узнаете ли вы какие-нибудь из этих привычек? Узнаете ли вы эти привычки в ком-нибудь из своих знакомых? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Не забудьте поделиться этой статьей с теми, кому она может быть полезна. Как всегда, ссылки и исследования, использованные в этом видео, указаны в описании ниже. Оставайтесь с нами, чтобы увидеть вторую часть этого видео. И до следующего раза берегите себя!